привет всем зрителям и подписчикам моего канала решил записать для вас несколько выпусков еще в ноябре и потом уже переходим в зиму в этом видео покажу вам свои приобретения что мне пришло и поразмышляем на тему обиходных монет украины что будет дорожать монеты в роллах если интересно поддержите лайком и продолжайте смотреть Итак, что мне пришло вот такая посылочка и несколько роллов, которые у меня уже были до этого. Значит, от кого эта посылка пришла? Это интернет-магазин Монет. Друзья, ссылочку на Инстаграм я оставлю в описании. Очень рекомендую. Ребята, быстро мне все отправили. И вот такая прикольная наклеечка. Ну что ж, будет у меня также размещена в выпусках. Вы сможете... Давайте подумаем, где бы ее прилепить. Где бы, где бы, где бы... Но вот здесь будет у нас справа магазин монет. И вот такие две посылки. Давайте с какой начнем? Давайте начнем с этой монеты. Как вы слышите по звуку, там что-то находится в капсуле. Довольно прикольная. Прикольная запаковка. Выглядит очень качественно. Так что монетка в полной безопасности. Ну, плюс такое брендирование довольно... Круто. Пока у меня нет логотипа, видите, фартовый коллекционер. Ну, я думаю, совсем скоро он появится. Посмотрите, обалдеть. Вот это уровень упаковки. Ну, главное, чтобы открывалось легко и можно было достать монету, не повредив. Это сделать сложно, когда так заклеено. Может, я как-то не знаю, по-другому надо это делать. Так. Это потрясающая монетка. Посмотрите, какая красивая монета. У меня еще не было этой монеты. Давайте я в следующем видео сделаю на нее обзор, покажем, посмотрим более детально. Я не расскажу, что изображено, чему посвящена, ну, выглядит потрясающе. Следующая у нас упаковочка. Также все брендировано. Очень красиво. Ссылку на магазинчик я оставлю в описании. Но видите, тут непонятно, как ее открывать, собственно, без ножа не разобраться. Это ролл, это ролл монет. Но ну, вы уже, наверное, догадывайтесь, догадываетесь, догадываетесь, какой ролл монет здесь находится. Давайте смотреть. Так, запаковка. Но ну, это вам не iPhone, да, который с легкостью раз открывается и все. Здесь нужно еще как бы постараться распаковать. Так, все, есть. Ну вот, вот, конечно же, посмотрите, какая, какой приятный ролл монет. Наверняка вы уже где-то видели, а может и нет. Для вас это премьера. Это ролл 25 штук монет номиналом 10 гривен Державна Прокордонная Служба Украины. Ну что ж, это дополняет в серию наших всех роллов. Давайте покажу, какие же роллы у нас выходили, ну, у меня здесь не все, потому что э, некоторые в другом месте хранятся. Вот такой у нас военно-морской флот ролльчик. Кстати, есть сейчас новый формат коллекционирования. Именно вот, вот в таких вот роллах. Гляньте, Киборгин, самая первая наша монетка 10 гривен. Еще этот я снимал, когда обзор и реакцию людей, на эту десятку огромное количество людей посмотрело, огромное количество людей а, увидела данные монеты. Это значит, что им интересно и нумизматика растет. И вообще, в целом, хотел с вами поговорить о том, что сейчас у нас а, зима, новогодние праздники, а, закрываются заведения, локдаун. И люди начинают больше времени уделять своему хобби. В данном случае это монеты Украины. Это для всех нас, нумизматов, это замечательная новость, потому что рынок будет расти, интерес растет. Если вы занимаетесь продажей монет, Продажи через там, Instagram, через Saviolity, через вот такие вот аккаунты. Вы можете зарабатывать деньги на монетах Украины. Кстати, я готовлю видеоролик о том, на каких монетах можно заработать больше всего. Ссылочку на анкетку я оставлю в описании. Заполните, пожалуйста. Давайте посмотрим, что у нас тут есть дальше по роллам. И распакуем обязательно вот такой рольчик. Я покажу монетку, как она выглядит. Мы прям разорвем его. Но что, у меня, что же я взял, чтобы вам еще показать? Вот такой вот ролл. 10 долларов мы здесь видим. И здесь квотеры монетки. 25 копеек. 25 центов копеек, хотя 25 копеек 1992 года это тренд этого года, люди хотят смотреть видео и это интересно, какие же монеты 25 копеек стоят дорого, но здесь у нас центы, посмотрите какая красота, а, вот так выглядит ролл, кстати немножко ну, вообще, вообще по-другому все выглядит. И бумага такая фактурная. Посмотрите, как, как отличается, да? А сама бумага этого ролла. Давайте посмотрим, что там у нас дальше. Из ä, следующих роллов у нас 2 доллара. Гляньте, вот. Вот они. Ну, к сожалению, видите, не, не, не видно у нас одинаковая сторона. Так, давайте дальше. Что же я вам приготовил? Пенни. Пам-пам, 50 центов. Посмотрите, какое качество чеканки. Давайте сравним с нашими гривнами. Как они чеканятся. И, например, здесь. Как вы помните, эти гривны было довольно сложно достать в свое время. Прям в роллах их не было. Все так гонялись, и мы не знали. А как же это будет вот с такими монетами обиходными, как говорится, расплачиваться? Что же мы видим еще в этом пакетике? Еще парочку роллов. Это копейка у нас. Как видите, 2012 года она особой ценности не представляет. Ну, с другой стороны, сама по себе копейка. Но в таком роли это уже коллекционный материал. И есть люди, которые собирают именно монеты в ролах. Вот, кстати, если вы собираете, напишите, как вы их храните. Очень интересно. Вот еще есть такие рыболовные коробки для снастей. Вот туда можно вкладывать ваши роллы или, например, какие-то деревянные коробки туда. Или какие-то тубусы, Вот стеклянные, например, даже я на канале показывал. А вот такая 2 копейки у нас есть. Давайте дальше посмотрим. И 2 гривны. Также обычная монета, но выполнена вот в таком вот формате, как их выпускает банк в рольном. Это было в тот момент, когда они выходили для нас какой-то новинкой. Но я тогда говорил, что ребята, они нам успеют надоесть. Вот эти все роллы, вот эти все монеты, ну еще не время, думаю, они точно нас достанут. Вот хотя вот такие монетки всегда будет приятно получить на сдачу. Хотя тираж вот таких вот гривен, 10-гривневых монет 1 миллион штук это довольно а, маленький тираж на нашу страну вот и очень здорово что а, выпускается такая тема давайте сделаем так в следующем видео я распакую этот ролл монет напишите мне здесь в комментариях где потратить эти 10 гривен Надеюсь, заведения, места будут открыты, чтобы можно было туда прийти и рассчитаться вот такой вот монеткой. Пишите ваши варианты. Мы заплатим вот такой вот новая монетка 10 гривен. Посмотрим реакцию продавцов, как реагируют они на это. Есть ли вообще отличие, когда платишь вот такой монетой или вот такой монетой. Будут ли продавцы как-то реагировать на разницу именно в тематике монеты. Или им просто без разницы, потому что и то, и то прикольно получить юбилейную монету э, в качестве оплаты. Вот, Друзья, напишите в комментариях, поставьте лайк, заходите к ребятам, ссылочка будет в описании. До новых встреч, увидимся в следующем видео.